Встретились два друга, и один другому говорит, «Слушай, не знаю, что со своей бабой делать, то голова болит, то это не то, то это не так! Слушай, ты глянь, мужик-то какой! Бабы за тобой гурьбой бегают! Да отдельный совет а! Ну ладно, так уж и быть! Смотри!» Отведи ее в какой-нибудь ресторанчик, накрой полянку, деликатесики и корки, все как положено. Ну, ну, а дальше-то что? Ну, а дальше я думаю в какой-нибудь кабак отведи, где девчонки на сцене танцуют, чтобы она прям ух напряжение так сняла, расслабилась немножко. Ну, ну, ну, а дальше, а дальше-то что делать? Ну, а дальше. Ну, а дальше в номер ее отведи, перед ней так дверь распахни, постельку так одеялко откинь. Ну, ну, а дальше, а дальше-то что? Ну, а дальше? Звонишь мне, я приезжаю.